в помещении культурно-делового центра Харьковского канатного завода проводится всеукраинский турнир в памяти Максима Григорьевича Повороска. Максим был одним из лучших тренеров Харьковской области по рукопашному бою и смешанным единоборством. пропагандировал здоровый образ жизни, развивал спорт, был примером для подражания у молодежи, у детей, у родителей. Мы, друзья его, коллеги, соратники, продолжаем его дело. И сегодня этот турнир еще раз доказывает и показывает, что харьковский спорт, харьковские спортсмены помнят Максима и продолжают его дело. Как всегда, Харьков побеждает. Этот турнир будет традиционным, всеукраинским и приобретет... Ранг не просто турнира, а фестиваль единоборств. На этом фестивале будет проводиться сторона по смешанным единоборствам, ММА, по боевому самбо и по боевому джиу-джитсу. Дело в том, что сегодня у нас проходит действительно праздник. Праздник это э, турнир который посвящен памяти Макса Поваровска. И он, можно сказать, удался. Это второй турнир. Такая серия у нас уже получается. Следующий год это фестиваль, который планируется. Как всегда, собирает большое количество людей. Порядка двухсот человек из 10 регионов. И дело в том, что Максим был мотиватором. И в очередной раз мы это видим. И та мотивация, те вот эти вот глаза блестящие детей, это видно и на соревнованиях, это очень приятно. И Фразы, которыми Макс подзадоривал детей, они даже здесь слышны, да, это очень здорово. Поэтому э, любые спортивные мероприятия, любые мероприятия, где э, создается благоприятная вот такая атмосфера, это всегда очень здорово. И мы сегодня вспоминали, да, я сегодня говорил о том, что э, Макса фразы э, слабакам... Привет, силачам респект, это тоже очень здорово. Действительно, люди, которые занимаются спортом, это очень здорово. Сегодня мы об этом говорили, еще раз поздравляю всех с этим праздником, который сегодня прошел. Ну и ждем следующего года фестиваля. Сегодня мы проводим уже второй турнир в памяти нашего друга Максима Повороски. Это говорит о том, что, как мы обещали, турнир будет стабильным. Турнир будет проходить ежегодно, и каждый год география этого турнира и количество участников мы надеемся будем расти. Этим турниром мы показываем то, что мы помним нашего друга, то, что спортивная дружба это действительно не пустые слова. И вообще, в принципе, занятия спортом для мужчины это огромный плюс и для деток. Сегодня мы очень много детей видим, есть ученики Макса, это огромный старт, старт во взрослую жизнь. Вот. Наша компания «Гладиатор промоушен» в моем лице, как президента, обещает постоянно делать эти турниры. И следующий турнир мы будем проводить в городе Комсомольске, также по деткам. Даем возможность молодым спортсменам заявить о себе, ну и проложить себе дорогу как профессиональному спортсмену.